спортзале и хочу для вас снять небольшое видео показать как правильно выполнять полувисы и висы и наглядно показать чем они отличаются чтобы вы ясно себе это представляли ну что ж давайте сначала начнем просто с классических висов как они выглядят и как они выполняются я демонстрирую сначала вы можете встать на степ или на табуретку допустим если вы дома делаете или на какой-либо Затем руками берете за перекладину и ноги, сейчас когда вы взялись, руки полностью крепко держат вас за турник и ноги вы, с ними ниже, ноги вы скрещиваете и поднимаете от пола и тем самым полностью вес тела держится на ваших руках. В это время позвоночник максимально растягивается и расслабляется. Вот это называется полный вис. То есть, когда ваше тело держится полностью на руках, и ноги не упираются на... Пол. Вот, покажите. Вот, Начинаем. Угу. вот. значит, так спускаться правильно с, с классического виса. Ни в коем случае нельзя спрыгивать резко и резко опускаться на ноги. Нужно делать это постепенно. То есть вы держитесь. Сейчас пониже. Держитесь, потом ноги тихонько поставили и постепенно вес на ноги переносите. И только тогда, и только тогда вы полностью убираете руки. Вот так правильно, безопасно выполнять классический виз. А теперь я покажу, чем отличается полувис, который я советую людям с остеохондрозом, с нарушением осанки, ну и так далее. Вы это узнаете подробнее из моей статьи. Как выглядит полувис? Все то же самое. Под вами табуретка, степ, ну или пуфик, если вы дома это делаете, да. Снова берете за прикладину. Точно так же ставите ноги крест на но ноги не отрываете от пола. Ноги стоят на опоре. И тем самым вы полностью расслабляете тело снова. Держитесь за... Э, снова руки держат ваше тело, но ноги немного упираются в пол. При таком положении, э, положении позвоночек не полностью растягивается, и при остеохондрозе можно выполнять это упражнение, потому что оно безопасно, так как вы ногами контролируете вес своего тела, и руки не сильно перенапрягаются, если, допустим, вы не спортсмен. И вот это выглядит следующим образом. То есть вы висите, но ноги все равно держатся на опоре. И спускайтесь точно так же. То есть вы постепенно напрягаете мышцы ног, снова переносите вес тела уже на ноги, ноги выпрямляете, распрямляетесь. И виз. Но опять-таки для людей, которые не спортсмены, у которых осте... есть остеохондроз, есть грыжи, я советую все-таки выполнять полу-виз. Потому что это намного безопаснее для спины и для вашего здоровья. Ну что ж, надеюсь, вам видео понравилось. До, До скорых встреч. Пока!